История из практики. Несколько лет назад в одном из запросов пациентов, которые были застрахованы по ДМС, производился оценка качественных, количественных, сервисных показателей работы медицинских учреждений. И для меня было экспериментом узнать вообще, как же выглядят стоматологические клиники в лице наших пациентов, что бы они хотели увидеть. И я приехал в город, не буду называть какой, но в принципе это был крупный центр в Сибири, который позволял обслуживать огромное количество пациентов. Но проблема была в том, что у них было огромное количество маленьких, небольших кабинетов, которые назывались частными клиниками себя. И, естественно, никаких условий единого ни сервиса, ни ценообразования не было. Стоимость стоматологических услуг была достаточно высокая. Купательская способность страховок с стоматологией была низкая. Соответственно, надо было что-то делать. Тогда провели вопрос, а что же такое стоматологическая сеть для пациентов в их понимании? И для нас, для нас было действительно очень интересно, что все эти воспринимались количество клиник не менее 5, то есть 5 адресов и не менее 3 кресел в каждом, в каждом Адресе. То есть получается, что сетевая клиника начинается от 15 кресел, расположенных по разным адресам. Поскольку в городе не относится к сетевой клиники не было, было предложение их объединить на общей конференции. И где вот, я тогда работал в страховой компании. Мы их всех собрали, переговорили и приняли решение объединить несколько юридических лиц под единым брендом, создать сеть с единым стандартом обслуживания и с единым ценообразованием. И это как раз было решение по снижению стоимости самих стоматологических услуг и привлечение стоматологических препаратов. А вот какие стандарты сервиса и ценообразования работают в сетевых клиниках, я вам расскажу на своем семинаре в учебном центре Мегастолы.